Итак, в четвертом выпуске лаборатории Барабекуса мы с вами выяснили, как проще всего сбивать гусеницы у вражеских танков. Если вы забыли посмотреть тот самый выпуск, обязательно посмотрите. Ну а нам с вами нужно проверить, работает ли теория в реальных боях? А значит, пора нам оседлать чехословацкого барабанщика. Помчались? Канал Барабекус представляет! Бой начинается! вчера домой, поздно уже, вижу луна на небе. И сразу же вспомнил, что отец в детстве научил меня, как определять растущий месяц или убывающий, с помощью пальца. Да вы все наверняка этот способ знаете. И вот подумалось, с тех самых пор мне это умение пригодилось только для того, чтобы других учить, как определять растущий месяц, больше ни для чего не понадобилось. Но все равно гордость какая-то в душе. Всегда могу сказать, что разбираюсь в астрономии. Здравствуйте, уважаемые знатоки во всем на свете, особенно те из вас, кто имеет больше нужных знаний, чем бесполезных. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Барабекус. Я вам честно скажу, как играть на сегодняшнем нашем танке, когда он внизу списка? Я знаю, нужно не мельтешить перед глазами у противника, а так изредка покусывать кого-нибудь из дальнего-далека. Но это ведь скучно. Разве вы захотите такое смотреть? Поэтому мы попросили нашего командира маленько побезобразненький, скажем так. Сказали командиру сделай так, чтобы мы от души попотели, пусть недолго, но ярко. Поэтому хватайте за сиденье, сейчас поедем в самое пекло. Поедем налево, на вершину холма. Работаем с автоприцелом. Я понял. Е25. Нужно попробовать. Соседа слева убили. Обложили со всех сторон. Очень удивлюсь, если Е25 не пойдет в атаку. Ай-яй-яй. Мне кажется, или нас атакуют ростеликом? Не ошибся. Прячемся, прячемся. 44 на гусле. Не хочет чиниться. И правильно. Срочно проверяем, кто может нас стрелять Этот не может Е-25 тоже не атакует Да, Е-25 точно не атакует Перезаряжаемся Мы должны не прозевать момент Если кто-то из врагов посчитает нас легкой мишенью Предлагаете вниз спуститься и высунуться? Давайте попробуем Нет-нет-нет, видите, Шкода Движение непонятное совершает Вернемся Так-так-так, Бульдог пошел вперед Нам бы сейчас встать на то место Где вражеская Шкода Т-25 отирается Но выезжать на нее сейчас Когда ее прикрывает гонки парк. пар безумие но бульдог, которого мы убили, неспроста ведь пошел вперед. Значит, терпение у этих ребят заканчивается. И значит, вот-вот начнется атака. Подключаемся! Правительство. Правительство. Не перезаряжаемся! Прибережем последний снарядик. Нужно подловить момент и воткнуть последний снаряд в т 43 -го. Противник поджимается к камням, становится еще горячее! И далеко не отъедешь. ведь в бою! Но без дела сидеть нельзя. Не забывайте. Не забывайте. Не забывайте. Эх, прорывают враги оборону! И нужно как-то сбить атаку. Но как это сделать? Да, нужно зайти во фланг. Опасно, конечно. Но другого выхода нет. Не забывайте. Не забывайте. Эх, как больно получили от СА. Половины прочности нас лишил! А со счетом что? Продуваем! Ох как продуваем! Хорошо что вражья арта пока молчит! Нам бы конечно отдышаться! Дождаться пока нас забудут противники! Но союзник на не Долго без нас не продержится! Поэтому с передышкой заканчиваем! Вперед! Сразу откатываемся! Геройствовать нам нельзя! Союзник на чем-то не пошел в атаку! Значит и нам! Нам тоже пора подключаться! Отбили гору! Это просто какая-то фантастика! Пока мы здесь на горе месили тесто, противник уже полностью перебрался на нашу часть карты! И враги-то остались не слабенькие! Три ИСа третьих! Супер -першинг. Что может сделать наша пушечка с ними? Пушечка с пробитием 132 миллиметра! Может конечно, но нужно сблизиться и стрелять в борт и корму! Но кто подпустит? Не кто даст нашему неповоротливому картонищу изображать подвиги? Да никто! Любой противник, который остался в бою, убивает нас с одного выстрела. Любой! Может быть, кроме Чирика. Где, кстати, этот японец? Вот он! Нужно попасть! Эх, все. Похоже, удача на сегодня закончилась. Но не сидит же нам без дела. Поехали хотя бы арту поищем. Наверняка, наверняка кто-то из вас скажет, мол, негоже ездить где-то на отшибе, когда твои союзники ведут неравный бой. Что я могу на это сказать? Могу сказать, что совершать подвиги на дне списка нужно только в случае крайней необходимости. Или когда не совершив подвига, тебе просто не выжить. А в нашей ситуации самое большое, что мы можем сделать, это не дать вражеской артиллерии безнаказанно убивать наших союзников. Бадание же стопами противника закончится для нас очень быстро, поэтому что не говорите, а в данной ситуации наш выбор найти Арту и уничтожить. А вот, кстати, и Арта. Сводимся до конца. И сразу вперед, вперед. Нужно догнать эту Арту. Но только двигаясь не по прямой, а прячась за рельефом. А если очень повезет, то и вторую арту встретим по дороге. А ощущение, конечно, очень неприятное, когда не можешь поучаствовать в обороне своей базы. Но игра на дне списка всегда, всегда накладывает свои ограничения. Но если не учитывать эти ограничения, то смерть придет быстро, быстро и бесполезно. Поэтому придется надеяться на союзного чефтона и придерживаться плана. А наш план — арта. Да, наш план — арта. Мы засветились, это арта! Чефтон сбил захват с базы! Значит, повоюем! Надо добивать ГВ-Пантеру! Но она не стреляла! Она не стреляла! И ждет нас! Она ждет нас! И может сваншотить с одного выстрела! Не подведи пушечка! Ух, пронеслось! У меня ж поджилки затряслись! А Чифтон молодец, сражается! Держись, дружище, держись! Мы уже близко! Эх, Чифтона убили! Кто это сделал? Над миникартой имя убийцы! Это Лора! Поплатишься за нашего друга! Брати. Готов! Лори отомстили! Но впереди финальная стычка! Остался суперпершинг! Сможет он одним выстрелом укусить нас на 300 хп! Да, я помню, что урон у него 240 единиц, но вы ведь знаете про злополучные 25%. Вы помните про пожары и взрывы боеукладки! Наш командир это хорошо помнит! Но в атаку! В атаку идти нужно! Ведь для победы уже сделано очень много. Все готовы? Ну тогда вперед! Вот он, противник, и он смотрит в нашу сторону! Ох, нелегкая эта работа! Из болота тащить бегемота! Нелегкая получилась победа! Очень нелегкая! Да, конечно, кому-то показалось, что во второй половине боя как-то не очень круто было. Но вы ведь не забыли? Мы играли внизу списка. А когда твой танк на дне, он конечно тоже должен воевать, но оставаться при этом ты обязан живым. Сберечь свое маленькое ХП, чтобы в конце боя добить последних троих врагов и в итоге принести команде победу. А себе такие восхитительные результаты. Думаю, что наш командир безусловно заслужил лайк. Вы ведь знаете, не всегда побеждает сильнейший танк. Зачастую побеждает командир даже слабого танка, но у которого отличная скорость руки и достойная скорость мысли. А сегодня командир нашей «Шкоды» показал и то, и другое. Ну что, нам пора прощаться. На прощание напомню вам слова русского царя Ивана Грозного. Он говорил, легкие победы не должны радовать истинного воина. Поэтому желаю вам всем тяжелых побед, которые приносят атеричное настроение. До скорых встреч, уважаемые друзья. С вами был Барабекус.